Бикарбонат натрия или двууглекислый натрий или пищевая сода. Кем бы ты ни был, сколько бы тебе не было лет, бедный ты или богатый, у тебя дом есть сода. В мире многое меняется, неизменно одно. То, что раньше было горой. То, что у каждого русского и в сердце, и в горле. Тысячи способов применения. Одна коробка. Сода. Когда бедность встречается с оптимизмом, рождается смекалка. Россия не для умных. Россия для смекалистых.